Машинки, друзья, книга из серии ⁇ Планета знаний ⁇ Какие бывают машинки, какие из них работают на ферме, а какие спасают людей, об этом малышу расскажет наша занимательная книжка. В ней вы найдете говорящие стихи, красочные картинки, веселую песенку. Не, не зевай, к нам по рельсам мчит трамвай Слышишь громкий перезвон? Это всем сигналит он Нам машинки помогает экскаватор Ровко пает, кровоподъемный груз несет Самосвал песок везет Самолет летит как птица Паравла по рельсам мчится через